Здравствуйте дорогие друзья, дорогие видеозрители. К нам приехал очередной автомобильный ремонт. Автомобилем является ВАЗ-2109. Причиной визита данного авто не запускается двигатель. Причину определили. срезала шпонку на Каленвулу, на которой установлен данный шкив. Так. Разбито, разбит пост на шкилку дальше как и говорил срезала шпонка чуть-чуть подальше Ну, вот все видно датчик датчик видно да, так вот э, шкив данный шкив установлен стоит так. то есть он не держится данный датчик считывает импульс зажигания когда шкив болтается когда шкив болтается или повернут он его считывает неправильно и подает вкру не своевременно. Итак, мы эту неисправность сейчас устраним. Купили шпонку новую. Сейчас снимем шестерню, как она получается ГРМ, да? Снимем шестерню ГРМ, заменим шпонку, установим шкив и запустим двигатель. Всем удачи! Всем пока! Заходите в группу ВКонтакте, регистрируйтесь, ставьте лайки, приезжайте к нам, мы поможем в ремонте вашего автомобиля. Пока!